Так, вот такой у нас будет подрамник, так вот будет выглядеть здесь уголок 50, -й. к нему приварена труба 25 на 40, ну прихват крепко прихватил, вот. другой стороны, то же самое, телефон садится, фотоаппарат садится, Надо заряжать, вот. ну сейчас печуху затоплю, подзаряжу фотоаппарат, и продолжим это дело так ну продолжим про уголки я сказал длина уголка 48 сантиметров так С двух сторон приварил таких сделал заготовки посверлил дырки по месту он же он их варил в под болты подкрепления так, заготовил вот такие из 30 трубы толщина стенка. Толщина стенки 2 мм. Толщина стенки, я сказал уже 2 мм. Хотел 25 трубу но 25 не нашел. Пришлось тридцатку брать. В принципе, тоже неплохо. Так, эти две, вот это и это по 80 сантиметров это что-то один сантиметр. Так, вот эти вот ставочки по 26. Здесь будет глушак там резонатор стоит. Глушак гнется. Вот, чтобы не ставить переходные втулки. Ой, переходные муфты. Сделаем там. Ну, разберемся на месте. Вот. А до этого стоял вот такой подрамник. Вот такой сваренный был на скорую руку. Здесь стояли крепление под коробку уголки я с него посвязал тут салют вот, те вот уголки посрезал но при виде когда смотришь на машину со стороны было ощущение что у нее грыжа посредине вот на скорую руку у меня там крепление от раздатки оторвалось я на скорую руку сварил получилось не очень вот сейчас я это дело буду на месте прихватывать. Все выставлю там. Таким вот митаром. Будем делать. Так. Вот здесь поставил 25 труба на 40 у меня. Идет. Можно было 30 ставить. Вот как раз этих 5 миллиметров не хватило. Пришлось опору вот так вот стачивать немножко. Как раз вот там 9,5 сантиметров от крепления до днища выходит. И вот этих пол сантиметра вот вот, как раз не хватило. Вот из-за этой трубы немного здесь все пролетело. Тридцатку поставил, было бы нормально. Ну ничего, подточил все опоры. Ну, заднее крепление это ладно. Оно как бы там в сути не играет. А те основные, которые вот сюда ставятся, саму раздатку крепят. Вот там как раз вот пришлось немножко подточить, чтобы было прям тютелька в тютельку. Так, ну в итоге получился вот такой вот подрамник. Вот. Крепление под коробку есть. Со стороны показать. Третья опора, раздатки. Вот. Такой вот невысокий. По месту все было вымерено, выставлено. Все замерчики. Сейчас поставлю. Полезу ставить и покажу как будет выглядеть уже на месте когда поставлю так погнали дальше так я им ужас недобно снимать получился вот такой подрамник третью опору пришлось немного переделать потому что та здесь пришлось срезать сделать немного немножко здесь ошиб с расчетами получилось сантим зазор остался вот, пришлось немного переделать так вот все стоит вот, глушак немножко ну, здесь миллиметров полтора зазор есть не знаю если будет стукать подложу паранитую прокладку сделаю сюда и там вот, впереди тоже вот. занимает все это дело от 1... одна, 1... вот одна отсюда 9 с половиной сантиметров как показать то вот здесь вот и вот это вот немножко подсточил, вот здесь есть зазорчик миллиметра три немножко лишка, ну ничего страшного стоит все на своих местах сейчас я спереди зайду покажу фонарик перенесу так, ну еще кардан не прикрутил В ту сторону тоже не прикрутил еще так как вот это выглядит дело практически ничего вот от нижнего от здесь из получается он чуть... так это воспомин по 3 но ну, сантиметров 6 ниже ничего не мешается все стоит четко крепление под коробку все стоит свет падает кажется криво угу. потом поставлю защита здесь от старого подрамника есть так тягу я вот поставил все на месте все прошел Сначала грунтанул, ну, это увидели, и прошел э, антикором. Все это дело сюда поставил. Крепление вот под, под защиту картера. Броня у меня стоит. Так, вот такая вот защита у меня. Она немножко не подходит под это крепление, но здесь потом подрежу, вырежу. И все будет клеиться в ажуре. Вот ну, таким образом получилось. Мне нравится. Здесь еще не прикручивал, ничего не затягивал, но все болтается. Это на ходу потом все эти болтики находят ходу на проедусь и все это дело закреплю. Когда поедешь, не знаю, еще там левую сторону. Вот колесо снимать, там ставить слитовонжерона и короче всю левую сторону перебирать правую я сделал и таким вот образом все получилось я думаю что если надо будет размеры сниму скажу что сколько куда вот таким макаром так еще хотел сказать под машиной у меня здесь места не очень много я варю такой, в такой китайской маске кстати очень удобно нигде ничего не мешает залез но единственное когда много сварки много приходится сварить одеваю вот такой подшлемник иначе лицо сгорает нафиг. а вот таким вот образом все здесь переварил, заварил покрасил желтенький красиво вот таким вот образом сейчас буду все крепить закреплять, затягивать ставить на место до скорого